мы возвращаемся к нашей уже проблеме, да, вот, к, вернее к нашему вопросу, решения наших кожных покровов, не просто изнутри, а и снаружи. И здесь у нас есть, вот я бы сейчас сказала, что два основных продукта, да, которые заменяют нам вот, вот, все, что есть на этом рынке. Вот это огромное количество, ну, опять говорю, что это на мой вкус и на мой взгляд, а все, что есть на этом рынке по уходу за лицом. Из всей посторонней продукции по уходу за лицом у меня есть только гель для умывания. Опять-таки вот наш красный, да, но ну, к сожалению его сняли с производства. Да? Гель для умывания и тоник. Да? Лосьон, вот этот очищающий. Но скоро закончится, значит буду искать какие-то еще хорошие средства, пока не знаю какие. Вот только они. Все остальное всего остального у меня нету ни кремов никаких, никаких средств. У меня есть только в моем арсенале две вещи. Вот эта маска с дендробиумом, потрясающая маска, я ее обожаю. Просто вот эта маска с дендробиумом. У нее такой шикарный спектр действия, да, и ведь дендробиумом я, э, сейчас я тут конечно несколько, прошу прощения, да, подгляжу все-таки несколько компонентов входящих, потому что я редко об этом рассказываю, да, и поэтому не все названия, они, так сказать, входящие в этот состав, а, так сказать, сразу запоминаются надолго. Поэтому маска с дендробиумом. Дендробиум вообще такое уникальное растение, которое известно в Китае еще в 2000, там, скажем, 207-220 год до нашей эры, в эпоху а, династии Хань. Вот когда это... Растение, дендробиум, да, уже использовалось а, в Китае. И а, с, почему оно использовалось, да, очень активно? У него очень хорошее, вот так вот оно выглядит внутри, жаропонижающее действие и тонизирующие действие. Вы знаете, что в Китае была всего лишь одна императрица, женщина, да? Вот, а вот она использовала вот, дендробиум в качестве чая. В качестве чая, да? А императоры, они употребляли, вот мужчина, его еще а, как супы готовили из него. Потому что хорошее вот такое лечебное действие оказывает. А у нас это находится с вами где? В маске. Да? Значит, что, какой эффект оказывает а, да, на нас? Вот именно тонизирующие свойства, да, в первую очередь. Дальше. Сюда входит трамела. фокусы видно. Это гриб. Ледяной или коралловый гриб. Вот этот гриб, который входит в этот состав, опять-таки употреблялся в, в традиционной китайской медицине, среди наложников императорских. Они должны, должны были поддерживать хорошее состояние кожи. Да? А в Китае какая кожа считается самой идеальной? Белая, Белая матовая понимаете матовая такая белая кожа так вот этот снежный гриб он как раз способствует тому чтобы вот наша кожа да, была вот такой а, белоснежной матовой и при этом вот, при матовости а есть еще такое понятие сияния, да вот такой сияющий не блестящий а сияющий вот вот такие компоненты входят в эту маску Поэтому, когда мы ею пользуемся, да, а пользоваться мы можем ею не просто вот наносить, да, мы можем у нее еще широкий действия, спектр действия, то, пожалуйста, обратите на нее внимание, если хотите иметь хорошие кожные покровы, да, вот состояние кожи на лице. Очень мощный увлажняющий эффект, очень мощный. Я вам скажу, какой я когда начинала только наносить вот маску, но сейчас мы вернемся еще к сыворотке, да, вот когда я начинала пользоваться масками, у меня моментально все впитывалось, моментально, сейчас я уже снимаю ее даже, да, у меня даже остается состав на ней, я что тогда начинаю, я начинаю просто вот все, и шею, и вот сюда, и плечи, и локти, и колени, вот где самые такие сухие места. Если еще что-то остается вот в этом, да, я еще на пятки наношу. А сухость пяток, кстати говоря, вот сухость кожи, я к чему это хотела сказать? Что когда я вот почистила, навела порядок внутри, то отпала необходимость наносить вот эти увлажняющие средства на кожу. Если вы заметили по себе, если вы это употребляете регулярно, у меня нету сейчас увлажняющих средств. У меня тоже. Нету. Да? Мне достаточно нашего шампуня, нашего едет для душа, потому что у него потрясающий да? вот этот эффект нежности кожи, а вот это все изнутри очищено, и вот эта маска с дендробиумом, да, это просто ну, ну, кладезь, кладезь для нашей кожи. И, конечно, что делает нашу кожу нездоровой? Конечно, это морщины, это сухость, да. И... Мы все очень долго и давно искали различные пути оздоровления нашей кожи и всегда предъявляли какие требования, чтобы наша косметика, вот да, те косметические средства, которые, о которых мы говорим, они для нас были в первую очередь какие? Какие мы требования предъявляем ко всей косметике, ухаживающим средствам? Ну молодость, можешь, как... ну, молодость это понятно, было это хиньей, результат. Чтобы а какие? Конечно, чтобы они, да. Да? Да. Да. чтобы они были безопасные, да. натуральные, чтобы они были, чтобы они были какие экономичные и какие еще да, и эффективные. Да. А самые три тяжелые проблемы вообще стоят перед всеми разработчиками косметической продукции, перед любыми. Тот, кто дешевыми средствами занимается или дорогими там. Вы же знаете, мы вы все знаете, что даже покупая очень дорогую ухаживающую косметику, мы могли иметь аллергию. Согласны со мной? Мы не знаем, то ли это состав, то ли это подделка. но если мы с вами покупали эту косметику в дорогих магазинах, в дорогих отделах, вроде бы как в отделах, которые вот непосредственно, да, от фирмы-производителя и имели при этом проблемы, да. Ну, может быть состояние нашей кожи. Но если разные, если я вот не аллергик, да, и никогда им не была, но при этом вдруг от одного очень дорогого средства поимела вот такие глаза, вот просто вот отекшие и опухшие в кожу, да, значит, все-таки что-то было в составе нету. Поэтому, конечно, перед всеми производителями косметики в первую очередь стоит что? Это то, чтобы это необходимость использования консервантов, красителей, отдушек каких-то, Ну, мы же открываем лимоном пахнет, да, или о, вот такой вот запах приятный, но мы же понимаем, что это не натуральные вещества там, да, а ну. это все-таки химические, да? консерванты, чтобы сохранить какое-то время эту продукцию, да, гормоны, было одно время модно, да, гормональные препараты вроде бы как улучшают все это, допускается наличие солей тяжелых металлов в косметике, да? допускается небольшое количество, да, там в виде консервантов или что они там еще делают, я не знаю, но допускается. И самое главное, что вся эта косметика, что она работает где? Она работает в верхних слоях кожи. И нету вот этого глубокого проникновения, поэтому мы, как правило, с вами результатом недовольны. Да? Мы вроде бы что-то делаем и наносим, а результата нет. И вот э, корпорация Фухо, она тоже приложила к этому руку, пригласив, пригласив да, э, к сотрудничеству удивительную женщину, госпожа Дженнифер, я не, не буду врать, не помню ее китайское имя, да, вот ее называли, Дженнифер, да, разработчика вот этого замечательного продукта, восстанавливающая сыворотка Фуко с минералами. Когда в 2017 году она приезжала в Москву для презентации этой сыворотки, да, был трехдневный выездной семинар, вот в котором я участвую, да, для того, чтобы показать, рассказать про эту сыворотку, как ей пользоваться. В чем заслуга этой сыворотки? Да? В чем заслуга этой сыворотки. В этой сыворотке применены вообще все новейшие разработки, которые можно было бы применить. Да? То есть, эта сыворотка из глубоководных морских водорослей. Все минералы, она же называется сыворотка с минералами, да? все минералы, которые туда входят, это минералы из глубоководных морских водорослей экстрагированы. Около 112 минералов вот входит в этот состав, представляете? Потрясающий состав. А еще доктор Полинг сказал, да, исследовал в ткани умерших животных, что старение кожи происходит как раз тогда, когда начинается недостаток минералов. Да, недостаток от минералов начинается, и кожа наша начинает приходить в упадок. Поэтому а, около 112 видов минералов здесь находятся, которые убирают наши и пигментные пятна, да, делают нашу кожу, вот кремниевая кислота там содержится, да, вот как раз она создает вот этот эффект отшелушивания. Да? Цин, который туда входит Убирает вот эти грубые Когда кожа становится уже такой грубой да? Вот эта грубость Нашей кожи убирает Но она сделана По принципу какому Сейчас очень модно И вы наверняка слышали И сейчас даже когда делают прививки от ковида Называют ПЦН да? Полимеразная цепная реакция Вот за эту полимеразную цепную реакцию получили Нобелевскую премию. К чему она ведет? Вот в чем ее суть? А ее суть в том, что она проникает очень глубоко. Когда из... ну, вообще она была разработана, знаете, для определения вот на генном уровне возможности каких-то генетических заболеваний, то есть вот это глубокое очень проникновение туда, глубоко-глубоко. И вот эти технологии полимеразной цепной реакции, она сейчас стала как раз очень широко используется в косметологии. Для чего? Во врачебной практике. Сейчас вот эти а, анализы, которые делают, как? как раз забираются очень глубоко, чтобы понять, что там делать. Мгновенное проникновение, вот, мгновенное глубокое проникновение полезных веществ. А, смотрите, это же, собственно говоря, разработки какие да? применила Дженнифер? Нобельских лауреатов. Доктор Полинк про минералы, Нобелевский лауреат, он, по-моему, даже, даже дважды Нобелевский лауреат, да, и полимеразная цепная реакция, абсолютно натуральный состав, глубокое проникновение, но самое главное, что это сыворотка, казалось бы, да, минералы какие-то, она дает два эффекта, она дает эффект инфракрасного излучения, да? совершенно верно, минуты красоты, она дает эффект инфракрасного излучения и эффект скажем, выделение отрицательных анионов. Что такое отрицательные анионы? Это витамины воздуха. Мы когда с вами находимся в лесу, в сосновом, мы находимся с вами у водопада, мы чем дышим-то? Конечно, отрицательные ионы, да, анионы, они оздоравливают наш воздух. Когда мы с вами проветриваем помещение, когда мы с вами там ультрафиолетовым излучением, да, дезинфицируем помещение, это, да, и заходим, такой запах озона вот присутствует, да, это вот это отрицательный ион, а не он. поэтому, когда мы с вами наносим сыворотку, называем это минута красоты на самом деле, и вот таким образом наносим, вы заметили, что когда мы сидим на мероприятиях и начинаем пользоваться этой сывороткой, да, начинаем пользоваться, мы освежаем воздух вокруг нас, вот сейчас я его освежу, мы тут уже немножечко надышали все, да? мы сейчас реально употребляем с вами витамины воздуха. А инфракрасный излучение, да, то есть очищаем клетку, да, вот наполняем, убираем вот эти токсины из нашей кожи. А когда мы с вами инфракрасное излучение, что это? Это опять-таки улучшение обменных процессов нашей клетки. А проникает-то очень глубоко. Очень глубоко проникает. И сейчас я вот на примере вам как раз. Сейчас уберу. Ну, Покажу, хорошо, что такое инфракрасное. Как быстро, как быстро все происходит в нашем организме. Как вы считаете, самая, ну, кожа в каком возрасте считается такая самая красивая? 25, 25. Да. Ну, считается, 15. там 18 лет, но ну, мы будем считать, 15. что и 20, и 25, да, еще и как и ничего. А то, чем Потом что происходит? Так, что тут у что ли? Ну, ничего. Подведем как раз так годам. Дальше мы с вами работаем, устаем. У нас плохая экология, да? А, у нас с вами не очень хорошее питание. Мы с вами не высыпаемся, да? То есть вот мы накапливаем, накапливаем вот эти токсины. Итак, годам к 40, да, Уже а 40, может быть и я. раньше, да, начинаем приобретать вот то, что мы видели, вот это состояние. Вот йод, он очень сильный окислитель на самом деле, да. И вот сейчас на примере йода я а, покажу вам как раз, как сыворотка. Что она делает, в машине? О, количество. Ну, О, глаз алмаза. Разницу видите? Да, ну, да. Вот точно так же и в нашей коже. То есть начинает улучшаться микроциркуляция, ускоряются обменные процессы, активизируется работа клетки, очищается, выходит, да, а еще у нас анионы, да, действуют. И мы вот таким образом, что делаем? Мы омолаживаемся и возвращаем красоту. Ведь сыворотка, она, понимаете, помимо вот этого эффекта, у нее уже э, хороший эффект, какой а, подтяжки нашей кожи, да? Она очень хорошо работает с тем, чтобы убрать мелкие морщины, а, хорошо работает у кого проблемная кожа, купероз. Но здесь просто нужно соблюдать правильно пропорции, да? Вот у кого кожа очень чувствительная, там нужно просто пропорциями поиграть и решает огромное количество проблем и используем это мы ее главное не просто вот для кожи лица а мы ее используем от макушки головы до кончиков пальцев ног вот я ее втираю живую вот сюда волосы да? я ее втираю в ногти я, я все тело орошаю сывороткой но я говорю я люблю всю продукцию да? поэтому я с этой сывороткой делаю все каков результат Прошел примерно месяц, как я стала пользоваться разведенной сывороткой, и приехала партнер из параллельной структуры нашего вышестоящего э, лидера, и говорит мне, я себе боялась в этом признаться, мне казалось, что мне это кажется, но у меня было такое ощущение, что губы у меня стали вот такими. Так. Знаете как, сейчас я уже привыкла к этому. Вот. А тогда было вот это ощущение, она мне говорит, Тань, ты что, губы кольнула? <смех> я говорю, что ты взяла? Она говорит, ну у тебя губы напухшие. Я говорю, слушай, а я думаю, мне это кажется. Она говорит, нет, реально. Это вот эта сыворотка. Наполнение, да, вот это живое восполнение, да, что микроциркуляция нарушена. Опять-таки, все, вот все, возвращаемся. А еще учитывая, что вот это принимаем. И если э, три недели назад я вот с этим аппаратом, с коробкой, да, вот шла, подошла на остановке на своей, около своего дома, и женщина меня какая-то, ну, спросила, что это, я рассказала, она попросила, говорит, можно ли сделать массаж на этом приборе, я говорю, можно. Она приехала ко мне, я сделала массаж, и я ей задала простой вопрос. А я говорю, что вас там привлекло, то вы какие-то еще приборы знаете, что-то делаете? Она говорит, нет, я не на коробку обратила внимание, я обратила внимание на вас, на вашу кожу. Мне навстречу идет женщина с сияющей кожей, чистой. Меня настолько это поразило, потому что я поняла, что этот человек ну, не может быть нездоров, а ей 50 лет, у нее такой букет заболеваний, честно говоря, вот, ну, жизнь так тяжелая, как оказалось, да, и человек поделился там своими, естественно, проблемами, пока мы делали массаж, потому что иначе откуда столько проблем, там, конечно, лишний вес, и спина, и колени, и желчный, что там только нету, это понятно, да? вот и соответственно что вот человек на это обратил внимание и если я пользуюсь этой продукцией прихожу к мастеру своему который меня стрижет много лет больше уже около 25 лет я к ней хожу я на год Таня у тебя волос стало больше стрижка -то у меня короткая казалось бы чего тут стричь но на самом деле волос стало больше реально Выровнялась структура седины за это время. Раньше она меня красила за два приема, макушечку и основные волосы, а сейчас только за один. Она же профессионал, она же знает, что делает. А девочка, в которой я ходила на косметику, сейчас я к ней практически не хожу, да, зачем? У меня все есть теперь у самой. Она тогда еще сказала, что очень заметно ушел купирус. Он действительно у меня был. Но я смотрю думаю, нет, наверное, я придумываю, мне это кажется наверное, нет, нет. Вот вроде бы и верю, да, и не верю одновременно. Хочется же услышать чужое мнение, согласитесь. Да. Да? Вот когда тебе кто -то... но не хочется спрашивать. Слушай, а у меня ничего не изменилось? А у меня волосы не стали, мне так кажется. Тебе скажут, да, стали. да? Слушай, а у меня куперос не прошел, мне кажется, он да -да -да. прошел. Прошел куперос, да? Не хочется спрашивать это, хочется услышать. И вдруг ты в какой-то момент раз, а что, говорит, слушай. А она мне говорила, давай мы тебе вот это поделаем, давай вот это поделаем, да, чтобы вот купероз у тебя прошел. И вдруг она, видимо, решила предложить что-то поделать, купероза нету. Говорит, ой, а у тебя купероз прошел, что ты делаешь?